Как найти самый выгодный курс обмена электронных денег? Воспользуйтесь сервисом bestchange.ru Привет! Сейчас у меня, возможно, будет бомбить, будет мат, поэтому те, кто там с детьми сидят, не приемлет этого, сразу выключайте видеоролик. Я предупредил. Сижу в чате в Шотландии, где добавляю туда роевцев этих всяких, которые не до конца еще понимают вообще, что они, блядь, творят в этой жизни. Пишет Павел Петрович. Там дискуссия у него была по поводу рой-клуба, призм, и он говорит, что Юми это охренеть какая классная технология. И пишет Павел Петрович. Ну хотя бы за счет Юми я отбил часть потерь из-за падения призма. Получил аирдропы, стейкинг. Если сейчас продам часть монет, то полностью отобью потери в призм. А чтобы призм отбил потери, то он должен хотя бы до 7 центов подняться. Блять, и вот я не понимаю вообще, как такие люди существуют. Еще пришли в криптовалюты и потом удивляются, а почему их бреют? Павел, блять, Петрович, а ты не задумывался, почему курс призм упал? Давай я тебе объясню, почему курс призм упал. Потому что стадо оленей, как ты, взяли, купили монеты и отдали их какому-то оленю еще, который самый главный у вас, северный олень. Только он по чуть-чуть умнее, чем вы, обычные олени. Он с Санта-Клаусом там, наверное, общался. Если хотите, можете считать, что это аналогия с Муратовым. Но суть не в этом. Суть в том, что этот самый главный олень, он с помощью ваших призм, которые вы ему отдали, покрывать начал свои расходы, начал разбазаривать эти монеты призом. И тем самым цена начала проседать. Потому что если бы этот самый главный олень вложил свои деньги и продавал только парамайнинг, он бы не смог обрушить курс. А когда к нему поступило большое количество монет, халявных монет, потому что вы все отдали свои монеты в доверительное управление. И вот сидит господин Мошкин. И думает, о, а мне приплывает все и приплывает, приплывает все и приплывает. И таким образом он начал просто сливать монеты. В этом, конечно, замешан не один Мошкин, другие пулы, другие мошенники, которые делали доверительное управление на монете призм. Но сам итог, что призм упал как раз-таки за счет вот этого главного оленя, который смог еще под себя подменять таких оленей, как Павел Петрович которые говорят, мы отбили потери в призм благодаря Юми. Хотя благодаря Юми и ее создателю, вот этому самому главному Мошкину, призм и упал. Но я хочу еще одну идейку вам накинуть, особенно вот таким, как Павел Петрович. Он говорит, что он купил криптовалюту. Опустим тот момент, что он отдал ее в доверительное управление, собственно, лишился этой монеты, потому что в один прекрасный момент... Тот пул, куда он отдал свои монеты, может исчезнуть, и по сути у Петровича монеты этих и не было, оказывается. Но он говорит, я получил аирдропы, всякие такие, смокатулечки всякие, и тем самым отбил потери в призм. расскажи ко мне, Петрович, что бы было, если бы ты купил биткоин по 60 тысяч долларов? Какими бы ты аирдропами или еще чем-то отбил потери? которые у тебя за счет просадки биткоина случились. Они а наводят наводит ли тебя это на мысль, то что вот эта чистая халява, она не просто так случается. И тебе в текущий момент очень сильно повезло, что в Юме куча лохов сидит, которые не сливают свои монеты. Такие же, как ты, например, лохи, которые по 230 могли слить, а сейчас по 30 сидят и ждут, пока цена вырастет. А не смущает тебя то, что люди заходили по 230, а сейчас цена 30 там, или 40 рублей, а теперь они ждут от Мошкина какого-нибудь нового проекта, новые монеты, в которые они потом будут говорить, за счет вот этой новой монеты, я отбил потери в Юме. Тебе не кажется, что это все как-то циклично? Тебе не кажется, что все к чему прикасается Мошкин, все рано или поздно, но очень быстро идет в ямы и начинает скамиться? Пишет, а чтобы призм отбил потери, то он должен хотя бы до 7 центов подняться. Это ты, значит, покупал монеты по 7 центов. Допустим, ты купил 1000 монет по 7 центов. Сейчас цена меньше 7 центов. А в твою головешку, блядь, не доходило то, что ты можешь усредниться, взять монеты по 1 центу, и в итоге средняя стоимость одной твоей монеты, если ты купишь то же самое количество монет, будет 4 цента. А если ты еще больше монет купишь, чем раньше, то и 3 цента, и до 2 центов может дойти. И тогда уже не надо будет признан подниматься до 7 центов. Вы вообще соображаете, что отдавая деньги в доверительное управление, вот этими ждать вот этих всяких плюшек, розыгрышей, еще чего-то, вы признаете свою несостоятельность? Вы как бы говорите, да, я импотент, а вот есть таблетки, которые поднимут мою мужскую силу и вернут меня в старые времена. А что будет, если в какой-то момент руйку Куба не станет? Что вы будете делать вообще в криптовалютном мире, не осознавая, как это все вообще работает? Может быть, вы сами научитесь разбираться в этом всем. Потому что Рой школа – это херня полная, собачья. Потому что если бы это был какой-нибудь нормальный сервис, нормальная площадка, то мы бы не видели таких тупорей в рядах Рой клуба. Мы бы вообще никого не видели в рядах Рой клуба, если бы Рой школа, Рой академия вот эта, была нормальной и пропагандировала ценности криптовалютного мира. Вы понимаете импотенты, где вы находитесь и подумайте о том, что вы будете делать завтра, если рой клуба не станет? Потому что по сути вы признали свою несостоятельность, еще раз повторю, и отдали свои деньги в другие руки, чтобы кто-то другой ими управлял и якобы приносил вам доход. Хотя это все сущая пирамида. Те, кто зашли раньше, зарабатывают, те, кто зашли позже, они теряют, что мы в принципе сейчас и наблюдаем в Юме. А ты говоришь, ты отбил там что-то. А скажи это людям, которые по 230 заходили, которые ни хрена не отбили. Поэтому вот эти все Павлы Петровичи, идите в эту школу Ерошева, там вас и то хоть чему-то научат. Конечно, вам опять будут а втирать в голову, скорее всего, что призм это единственное в мире, что самое крутое. На это тоже предлагаю не обращать внимания, вообще учитесь сами анализировать ситуацию, вы можете слушать, но выбирайте для себя именно ту информацию, которая подтвержденная, которую подтверждение вы найдете в других источниках, и не верить на слово людям, потому что они там что-то говорят. Перепроверяйте информацию, обучайтесь, не будьте вы этими импотентами. И еще я вижу Обсуждение там Анисимов какой-то, короче, было там Рой золотые или что. И он сказал, что да, в Рой. Призм в доверительном управлении, то есть вы свои монеты Призм в Рой Клуб передаете как в доверительное управление. Некоторые в этом чате не так это поняли и сказали, подумали, что Призм это доверительное управление. Нет, он все правильно говорил, да. Но что самое интересное, с Призм конечно история другая, там доверительное управление, там вот если пропадет, сайт, ничего не заберете. Ну как бы уж будем по честному, да. А в Юме нет доступа к монетам. Нету. Передавая свои монеты призм в Рой Клуб, вы передаете их в доверительное управление. Почитайте в интернете, что такое доверительное управление и введите прям так в гугле «риски доверительного управления». И вы поймете, где вы участвуете. В криптовалюте призм достаточно легко завести кошелек. Я уже даже не говорю об установке ноды, хотя это тоже очень легко. Просто собственный кошелек, где ваши монеты будут под защитой. Только вначале разберитесь, что такое приватный ключ, как его храните, для чего он вообще нужен. Но на той же встрече вот этот Анискин, кто он там, какой-то главарь Рой-клуба, сказал, что Юми... Это уже недоверительное управление в Рой-клубе. Вы не можете, Рой-клуб не может у вас их заморозить, затипонировать или еще что-то. Вы 24 на 7 имеете доступ. И тут вот, в принципе, я смотрю, чувак, думаю, ну хоть кто-то в Рой-клубе есть, который нормальные ценности криптовалют продвигает. И тут он взял и обосрался, блядь, прямо на месте. Потому что его слова как-то сами себе противоречат. Что нам говорит Мошкин, что нам говорят вообще шкураторы Рой Клуба? Что у Юми собственный блокчейн. Мы не будем отрицать это, как-то опровергать. С их слов, у Юми собственный блокчейн. Но чтобы стейкать Юми, что надо? Объясните мне, чтобы стейкать криптовалюту Юми, что надо? Вы можете создать в блокчейне криптовалюту Юми свой кошелек, положить туда монеты. И чтобы они приносили вам доход по стейкингу. Да ни хрена вы не можете. Я вообще не видел в Рой-Клубе а, ни разу даже видеоролика о том, как создать кошелек криптовалюты Юми. Чтобы стейкать криптовалюту Юми, нужно купить эти монеты на бирже и, минуя даже свой кошелек, передать их на площадку Рой-Клуб. Не на собственный кошелек. Или вы хотите сказать, что в Рой Клуб встроен блокчейн криптовалюты Юми. Тогда я вас тем более поздравляю. Потому что вы свой приватный ключ опять передали Мошкину. И даже если это так, то все равно ваши монеты в доверительном управлении. Но это даже не так. Вы просто перекинули свои монеты, минуя свой личный кошелек, если он там, конечно, есть. Это еще один вопрос. Вы их просто отправили в доверительное управление опять. И вот этот Аниськин, кем бы он там ни был, он опять вам в уши заливает. Потому что Юми в рой-клубе это то же самое доверительное управление. Потому что монеты находятся не в блокчейне, не на личном кошельке. Вам, конечно, могут сказать, что они находятся в блокчейне. Но они находятся на кошельке Мошкина. Если там вообще есть кошельки. Я повторяюсь. А вот вы задаете вопрос своим шкураторам. Всяким вот этим личностям. Как мне создать кошелек Юми на блокчейне? Чтобы он не был привязан к сайту Рой Клуба. Я хочу хранить там свои монеты. Только смысла, конечно, от этого нету, Потому что стейкинг у нас идет только в Рой Клубе. Только в доверительном управлении. А находясь в доверительном управлении... Вы принимаете правила игры, что вы импотент, то есть это как опекунство. Вы признаете себя недееспособным и вам назначается опекун. Только вы э, целенаправленно, сами, осознанно или неосознанно, я не знаю. Вот если сейчас смотрите этот ролик, то осознанно выбираете себя опекуна. Тем самым расписываясь в том, что вы несостоятельный, вы тупой человек, вы не можете сами хранить и управлять своими финансами. Поэтому вам требуется какой-то другой человек. Хотя нахрена это? Сейчас в криптовалюте призм. Просто, блядь, вывели монеты на свой личный кошелек. Тем самым больше получаете парамайнинг. Это уже доказано. Попробует пускай только одна гнида это опровергнуть в комментариях. А если не опровергнет, то это так и есть. А если хотите опровергать, то напишите напишите, где выше парамайнинг – в Рой клубе или на личном кошельке. Даже с меньшей структурой и с меньшим балансом на личном кошельке больше парамайнинг. Я вам даже прикреплю пост со своего телеграм-канала, перейдите, посмотрите. На миллионном кошельке сколько получает парамайнинга Рой клуб в сутки и сколько кошелек в сутки получает с меньшим балансом и с меньшей структурой. Вы очень удивитесь. Еще плюс – Ваши монеты будут защищены, потому что Мошкин и его а, воровская биржа, это Сигин, которая ворует монеты у неопытных пользователей, это тоже есть видеоролик на моем канале, можете поискать, а, не будет иметь доступ к вашей приватной фразе, потому что когда вы создадите кошелек, только вы ее будете знать, и ваши монеты будут под защитой. И тем более уж, вы всегда сможете пользоваться своими монетами призм по первому вашему желанию и требованию. Потому что доступ к кошельку есть всегда. Тем более, если вы установили ноду. И нету никаких тех работ, еще что-то закрытие там, какой-то вот этой всякой ерунды, которую вам втирают в бошки. потому что в криптовалютах нет тех работ. Потому что вот эти все тех работы это только в хайп проектах Чем и является Рой-клуб. А те люди, которые сидят в рой-клубе и не понимают этого, то вот им информация. А если они уже слышали эту информацию и как-то открещиваются от нее, опровергают ее, то это люди долбоебы, с которыми просто а, сознательным людям не надо общаться. Потому что вы сами станете тогда долбоебом, если вы будете общаться а, с этими одноклеточными. Ну что ж, на этом все.